Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. обновление 0.11.11, это у нас уже получается, выйдет в декабре, это новогоднее обновление, в котором нас ждет много всяких активностей, много халявы, но особенно для тех, у кого много кораблей, да, чем больше кораблей, тем больше игрового имущества всевозможного можно будет заработать, да, опять будет по традиции вот эти снежинки, то есть за первую победу. А в бой на корабле, да, мы будем получать вот эти там, ну, сертификаты, да, это в прошлом году было изменено. И за них уже там получать, ну, покупать, приобретать в адмиралтействе подарочные. Ну, вот эти, ну, не наборы, да, ну, короче, под коробки с подарками. Да, ну там еще есть небольшое обновление в этом году, но сейчас до этого дойдем. Так будем читать, а то информации много. И боюсь это растянуть это слишком надолго. Так. Будет на Новый год у нас очередная верх. На ней будем строить корабль 9 уровня. Немецкий адмирал Шредер. Так, что это за корабль? Ну, не знаю. По-видимому, тяжелый крейсер, возможно, если судить по картинкам. Может, возможно, сверхтяжелый крейсер, да, там, с то 305 может миллиметровыми орудиями Ладно, не важно. Так, строительство корабля На верфи будет состоять из 30 Этапов. Этапы строительства можно Завершать при выполнении боевых задач в верфи или приобретать за 1750 дублонов Один этап. Боевые задачи можно будет Выполнить в течение обновления 0.11.11 И в первые две недели Обновление 0.12.0 А сама верфь Останется в порту до начала обновления 0.12.1, да, если вдруг кто-то решит дублоны потратить. То есть бесплатно, без дублонов можно будет выполнить 26 этапов, то есть из 30, то есть 4 этапа придется за дублоны покупать, если вы хотите этот корабль себе в порт за заполучить. Ну и плюс на 19 уровне будет, э можно будет получить британский линкор 7 уровня Ренаун Renault-44. Я про также но ну, это уже новогодняя активность тоже морозная гонка одно из главных новогодних новинок станет временное событие морозная гонка но аналогичные события у нас уже в игре были да мы выбираем одну из команд выполняем боевые задачи проходя эти этапы этапы да там у нас мы получаем всевозможные награды то есть здесь останавливаться думаю особо не стоит и так понятно в честь Нового Года в игру будут добавлены тематические командиры, то есть опять Дед Морозы, заточенные да, под -по -по -по -по разные государства. Так, также памятный флаг «Морозная ночь», контейнер новогодние украшения с экономическими комплектами для кораблей с 5 по 8 уровень и постоянными камуфляжами. Ну и вот самое главное, праздничные награды, как же можно будет... Их заполучить. Ну, ну, понятно. Просто играем, получаем сертификаты и меняем. Так, в обновлении. Ну, игроков ждут традиционные новогодние награды за боевые результаты на всех своих кораблях, начиная с пятого уровня и по супер-корабли. Как и во время празднования семилетия мира кораблей, игроки со ста и более кораблями в порту смогут получать сразу несколько наград за один бой. Вот это, кстати, обновление очень... Полезное в этом году, да, у кого действительно 100, у кого 200 кораблей, попробуй все снежинки срубить А теперь это происходит, да, если у вас 100 кораблей в 2 раза быстрее, если там больше 200, да, по крайней мере, было на празднование день, дня рождения там в 3 раза быстрее В общем, как-то так Так, с кораблей с 5 по 7 уровень будем получать 750 угля Корабли с 8 по 9 уровень 75 стали. Корабли десятого уровня будут получать новогодний сертификат. А суперкорабли 500 очков исследования. Ну, не так-то в принципе и много, но эта валюта крайне трудно добываемая, Так что даже 500 очков будет полезно. Я не думаю, что у кого-то много этих суперкораблей. У меня, к примеру, один есть. Вот, хочу второй купить, жду, когда... Советский суперлинкор у нас в игре появится. Так, новогодний сертификат, временный ресурс, который можно будет обменять в обновлении 0.11.11 на 375 тысяч кредитов. Вот это изменение, которое я говорил, да, теперь сертификаты можно будет менять на кредиты. Или на любой из трех видов праздничных контейнеров новогодний подарок. То есть самый простенький будет стоить один сертификат. Большой, три сертификата, гигантский, 5 сертификатов. То есть, понимаете, чем больше у вас супер кораблей ты, Ой, супер, блин, десяток, короче Тем больше, ну, об этом я и говорил Можно будет получить всевозможных подарков Так, предстоящему празднованию Нового года Украшен порт Фьорды И обновлен внешний вид контейнеров Новогодний подарок так, Контейнеры теперь выглядят немного по-другому Как домики, вот я так понимаю, маленький такой Самый зеленый домик И, да, чем круче, короче, подарок Тем больше дом также нас ждет в этом обновлении Блицы. Э -э так, первый Блиц пройдет с 12 по 19 декабря 5 на 5 на кораблях 7 уровня. Второй Блиц с 19 по 26 декабря 1 на 1 линкоры 8 уровня. Третий Блиц 26 декабря по 2 января 1 на 1 крейсеры 9 уровня. Четвёртый Блиц 2 и 9 января 5 на 5 на крейсерах 10 уровня. И пятый Блиц пройдет 9-го 16 -го января 1 на 1 на авианосцах 10 уровня. Вот это <смех> самое прикольное, да? Это вот линкоры 1 на 1 и авианосцы 1 на 1. Забавно. Так, ключевая цель. Время от времени мы проводим специальные игровые активность, в которых игрокам необходимо обнаружить в бою одного из наших волонтеров или контрибьюторов и потопить его. Начиная с обновления данной активности, получившей название ключевая цель, в период проведения будут отображаться в клиенте игры. В бою ключевую цель можно будет определить по специальной иконке в виде мишени, при этом авианосцы и подводные лодки не могут быть ключевой целью. Блин, это будет вносить, да, вот в такой бой попал определенный сумбур. Представьте, вся команда, да, во вражеской, они будут за одним охотиться. То есть, скорее всего, это будет сливной бой. Ну, дай бог, чтобы <laughs> они хотя бы этот корабль потопили. Так, обучающие задачи для новых игроков. В планах разработки начала года мы рассказывали, что работаем над обучающими задачами для новых игроков. Обновление 0.11 мы в тестовом формате добавляем водные задачи которые позволят новичкам освоить основные принципы игры. Первоначально задачи будут доступны для ограниченного числа новых игроков. В следующих обновлениях водные задачи будут доступны всем новичкам, которые провели не более 300 боев. Задачи сопровождаются подсказками и с... обращает внимание различные... различные игровые механики. За их выполнение игрок будет получать небольшую... Награды для выполнения задач нужно будет не только проявить себя в бою, но и совершать определенные действия в порту. Также у нас тут ждет изменение карт, там, ну, определенные изменения контента, это, ну, как понятно, это у нас нашивки, расходы камуфляжа, так, ну и, в общем... С обновлением можно заканчивать Переходим дальше Закрытое тестирование крейсеры Америке. Ну, возможно, да, у нас уже сообщалось о советских подводных лодках Вот еще теперь крейсеры Америке. То есть это будет отдельная, я так понимаю, ветка Потому что здесь начинается с первого уровня То есть, ну, с первого, логично, по десятый Будет эта сборная солянка Ну, так же, как и фан-фан-фан-азиатский, да? Здесь корабли разных наций Вообще, это у нас, получается, легкие крейсера На 10 уровне будет переделанный Ну, да, там С определенными какими-то э, Да, отличиями Вустер Американский Вустер Называться этот крейсер будет Сан-Мартин то есть, ну, доль, что, тут, в принципе, есть, да, такая информация, ну, и исторические небольшие справки про корабль каждого уровня. Я думаю, это читать не стоит. ТТХ у нас пока параметров никаких нет. Ну, и так понятно, да, кто играл. Вустер, легкий крейсер с хреновой баллистикой, но зато можно острова перекидывать. Так, еще у нас в обновлении 0.11.11 еще новые корабли. Это крейсер содружества Бриз 10 уровень. Здесь уже представлено. ТТХ Это легкий крейсер, 5 башен по 2 ствола, небольшой запас прочности, 43 300 на вооружении у нас, так, что помимо, помимо орудий, так, будут торпеды 4 по 5, то есть 10 штук с борта походу. Дальность хода 12,5 километров, то есть дальность хода весьма... Хорошая, так, так, так, так Что еще тут? Максимальная скорость 33,5 узла, мне вот интересно найти Маскировку, так, заметность корабля 11,5 километра То есть если затачивать маскировку, То у нас получается такой Большой эсминец, то есть Спокойно можно играть от незаметности Маскировка позволит, да, если эсминцев Нету, спокойно полинкором Спамить торпеды Так, и еще один Корабль, это у нас супер Супер эсминец американский Джошуа Хам... Какой... Джошуа какой-то там, короче. Так, боеспособность 23 23700, ничего особенного. Три башни по два ствола 127 Торпеды. миллиметров. Такое себе, да? Так, мне интересно посмотреть, торпедное вооружение 2 по 5. То есть, ну, пока не видим никаких особенностей, да? Чего у него отличает от... Супер, супер, это же у нас супер эсминец, то есть пока я никаких не вижу, да, прочность, в принципе, обычная, то есть, ну, как, как Бенсон какой-то, наверное, будет играться. Так, максимальная скорость 37,2, тоже здесь ничего особенного, из расходников аварийная команда, дымогенератор, в третьем слоте на выбор форсаж или заградительный огонь. Во, я просто пока не найду здесь в описании, чем он будет отличаться и чем он будет круче обычных эсминцев, да, там, к примеру, у советских супер эсминцев, серия залпов, у японского там, да, смена торпед разных, ну и плюс там их дохрена 18 штук, да, как там, гемагири называется. Здесь вот каких-то таких особенностей я пока не вижу, так, торпедные, а, ну тоже здесь серия залпов время перезарядки 35, интервал между залпом полторы секунды, количество залпов 3 штуки в серии. Так, еще один супер эсминец на этот раз паназиатский Кунминг. Можно проще, да, не смотреть ТТХ, а почитайте вот здесь разработчик. Так, быстроходный, хорошо вооруженный эсминец, представляющий собой развитие американских кораблей типа Сомерс с усиленным торпедным и зенитным вооружением. Продолжает концепцию ветки паназиатских эсминцев. Главное отличие от предшественников является то есть это Яенг, этот дополнительная башня главного калибра и более высокая дальность стрельбы, а также увеличенное число торпедных аппаратов. То есть здесь у нас больше торпедных аппаратов, больше ГК, да, 4 по 2 башни. Причем с дальностью стрельбы 13,4. То есть, если берем талант капитана, там дальность вообще получается шикарная можно свое удовольствие настреливать. Так, и торпеды. То есть три аппарата по 5 труб. То есть 15 торпед за зал можно отправить. Если здесь еще есть да, ускоренная перезарядка, как у, у Паназиата, будет очень жестко. Это... столько That's такой супешник можно будет сварить. Так, еще два корабля. Но здесь уже менее интересно. Шестой уровень. Дюплекс какой-то. Французский крейсер. Тяжелые 203 мм на вооружение Ну, я думаю, шестой уровень особо изучать не стоит По крайней мере, ну, для меня, к примеру, он большого интереса не представляет Так, и следующий у нас это немецкий эсминец Z-42 Сколько у нас уже этих зеток в, в игре? Просто в вагон, да, на, на любых уровнях полно немецких эсминцев Наверное, это самый представленный класс в игре, ну, из, из немцев, да Почему-то немецких кораблей у нас очень много, да, к примеру, от линкоров, эсминцев Целый вагон. Так, главный в калибр 5 башен по 2 ствола, но всего 105 миллиметров. Ну, я так понимаю, с хорошей скорострельностью до 3,1. Так, торпедное вооружение 2 по 4 трубы с дальностью хода 10 километров. Так, и самый важный показатель, да, это маскировка. Сейчас найду где-то у нас. Так, радиус постановки разрывов. Это уже залез, читаю про ПВО. Так, время поворота. Блин, где тут маскировка, маскировка, маскировка, так, дальность торпед, максимальный урон, а, ну, глубинные бомбы, так, извиняюсь, так, ладно, сейчас посмотрю сначала, что из расходников, у нас аварийная команда, дымовая шашка, 6 зарядов, Но ну, это как, наподобие как у британцев, да, то есть быстро, Рассеиваются, но зато много зарядов Так, третий слот «Форсаж», четвертый слот «Гидроакустический поиск» Ну, большинство американских, ой, американских, извиняюсь, немецких кораблей обладают этим расходником Кстати, весьма полезная штука А, вот, нашел заметность кораблей 7,2 То есть, ну, можно играть как классический торпедный эсминец, но который из ГК неплохо может навешать Да, учитывая 10 стволов, то есть с эсминцами, он в большинстве случаев будет все-таки из ГК перестреливать. В общем, ну, ждем Нового Года. Блин. Главное, конечно же, это подарки, которые можно будет в игре получить. Всем спасибо за внимание. Не забываем, подписываемся на канал, кому понравилось. Обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.